Я сейчас нахожусь на одном из знаменитых водопадов на острове Баков. Наши филиппинские друзья пригласили нас с женой сюда. Мы уже все искупались. Водичка чуть прохладнее, чем в океане. Но это на всех водопадах на Филиппинах здесь практически так. Ну, По крайней мере, на всех, на которых я был, водичка всегда прохладнее. Вот. Тут даже рыба водится грамм до 200 точно дотягивает самая большая какое я видел может еще больше есть там на глубине рыба похожа такой как гибрид латвы и карасика наверное тоже семейства карповых вот у нас тут прям пикничок был прям на камне расположились мы уже перекусили поил сейчас уже собираемся назад но тут интересно ну, интересно не только сам водопад но и путь, который, через который к нему нужно добираться, так не менее интересен. Через джунгли с очень интересным видом. Когда мы сюда шли, я не снял, но сейчас будем возвращаться назад. Я думаю, я сниму и тоже покажу. Вот как раз тот самый путь, через который нужно добираться к этому водопаду. Сейчас мы возвращаемся назад. по древним таким ступенькам вот эти перила они уже прогнились нельзя держаться старого бамбука когда сюда спускались за них хватились чуть не улетели вниз они все прогнившие Пока что поднимаемся выше и выше. Тут эта вода как раз с водопада. О, там внизу. Достаточно высоко. очень узкая, можно оступиться и улететь в такую пропасть достаточно высоко. Ну вот, и вот, какие виды отсюда открываются, начинают открылиться. вот, собственно, для чего этот канальчик и сделан. Вода, которая, которую берут из водопада, используют здесь вот для рисовых плантаций. Вот сюда посажен рис. вышли к дороге, сейчас мы, правда, отправимся еще в какое-то место, я сам еще пока не знаю в какое, но об этом, я думаю, сниму уже в следующем видео, так что скоро увидимся снова.